в путешествие узнать об истории России больше. Это программа мой формат. Три дня я и мой друг Андрей будем археологами и проводить настоящие раскопки. Будет очень интересно и вы узнаете много нового. А кстати, где он? Напишу-ка я ему смс. Выборг известен своей прекрасной архитектурой. Набережная имеет отличное месторасположение. Неподалеку находятся основные достопримечательности. Выборский замок, рыночная площадь, рядом железнодорожные и автовокзалы. Здесь, вдоль залива салакалахте любят прогуливаться выборжцы и гости города. Посмотрите, какой прекрасный вид здесь открывается. Одно из красивейших зданий Выборга – старая ратуша на Наименной площади. Эту интересную постройку возвели еще в 1643 году. Тогда это было самое большое здание в городе. Круглая башня в Выборге не так уж велика и внушительна, но ее характерный запоминающий силуэт давно уже стал символом города. Многим нравятся плавные линии крыши. Эта башня – одна из самых старых городских построек, сохранившихся со времен крепости. Мы находимся на Карельском перешейке, на берегу Финского залива, в одном из самых красивых мест Ленинградской области, в древнем городе Выборг. Всего в 68 километрах отсюда находится граница России и Финляндии, а в 122 километрах вторая столица России, Санкт-Петербург. Мы будем участвовать в очень интересной экспедиции в составе военно-патриотического отряда «Легион». Недалеко от этого города все еще ведутся раскопки, и здесь есть очень таинственное захоронение. Его обнаружили совсем недавно, и нам очень интересно будет посмотреть на него своими глазами. Давай, пока мы не уехали на раскопки, посмотрим город. Он очень красивый. Давай. Можно будет сделать селфи напротив какого-нибудь памятника. Только давай ты пойдешь в одну сторону, а я в другую, а потом встретимся и поделимся впечатлениями. Этого города богатая история. По-фински он звучит как Вильпури, по-немецки Вибур. Это небольшой город, где проживает 70 тысяч человек. В разное время он принадлежал разным государствам. И это повлияло на его архитектуру. Он был построен в 1293 году шведами и долгое время принадлежал Швеции, позже Российской империи, а еще позже Финляндии. После русско-финской войны он снова перешел к русским. Но потом началась Вторая мировая война, и здесь господствовали фашисты. Из достопримечательностей Выборгский замок, библиотека известного финского архитектора Арвара Аалта и парк Монрепо, место чудной красоты, в котором любили бывать царские особы. Выборг известен своей прекрасной архитектурой. Башню святого Олафа замечаешь прямо при въезде в город. Этот исторический памятник является старинным шведским укреплением, который был возведен в XIII веке. Удостоен звания города воинской славы. И это звание получают не просто так. Люди, которые здесь живут, это большие патриоты России. Во время Великой Отечественной войны защитники этого города проявили мужество, стойкость и массовый героизм. С 1941 по 1945 года у нас была Великая Отечественная война. Германия напала на Советский Союз. Это стало и большой угрозой для всего человечества, ведь фашисты были очень жестокими. Наши деды сражались за независимость нашего отечества, за мирное небо над головой. Есть ли в Выборге памятные места, посвященные Великой Отечественной войне? Есть еще музеи и памятное место, о котором совсем недавно никто не знал. В 2015 году недалеко от города нашли массовое захоронение красноармейцев и мирных жителей, погибших и умерших в плену с 1940 по 1943 года. Вторая мировая война – это большая трагедия для всего человечества. Но я горжусь, что именно советским воинам удалось победить это зло. Но для этого пришлось приложить нечеловеческие усилия. В Выборге есть единственная выставка в России, посвященная женщинам-воинам. Она находится в военном музее Карельского перешейка. Его открыл известный военный писатель Баир Иринчеев. По его словам, на Великую Отечественную войну было призвано 800 тысяч представительниц прекрасного пола. Но это мало где упоминается. Здесь решили устранить эту историческую несправедливость. Конечно, слово патриотизм в последние годы стало таким избитым, что надо, надо, надо, и возможно, уже как-то и перекормили этим на самом деле. Но, с моей точки зрения, знание истории своей страны, знание своих предков это часть вообще национальной идентичности, потому что Россия была Великая Отечественная война. Да, у Франции не было, она предпочла сдаться. В Великой Отечественной войне, по приблизительным подсчетам погибло около 20 миллионов человек. Миллионы числятся пропавшими без вести. До сих пор проходят раскопки. На месте ожесточенных э, сражений до сих пор находят личные вещи, медальоны, а также снаряды, оружие, боеприпасы. Военные археологические раскопки помогают нам увидеть, насколько масштабными были некоторые сражения. Это помогает увидеть нам картину в целом. Мы снова встретились. В городе мы нашли много интересных мест. Выборгская сувенирная лавка под веселым названием «Рыжие лапки» оставила много приятных впечатлений. Можно посмотреть не только интересные вещицы из дерева и глины. Туристов встречают как гостей, сажают за стол и наливают вкусный чай. В теплой обстановке можно даже пообщаться с известными городскими художниками и поэтами. Вейборг – это святая крепость. Финны э, называют город Випури. А мы, русские, должны назвать как бы на свой манер. Ну, мне больше всего нравится Святая Крепость. Но так как название крепости перешло на город, то Святой Город. Одним словом, Святого Узнав о теме нашей программы, Светлые умы Выборга решили поделиться, что, по их мнению, патриотизм. Горячее сердце, холодный ум, чистые руки. Вот это... Концепция местечкового патриотизма должна быть. Патриотизм корень слова отец, отечество. То есть воспитание патриотизма, воспитание к любви к родному так сказать очагу. То есть любовь к малой и большой родине, любовь к своим родителям, друзьям. Вот это и есть патриотизм. А когда человек любит что-то, он стремится сделать лучше. И поэтому продолжение так сказать этого любви это делание хороших дел на благо всех. От такого радушного приема не хочется уходить, но у нас очень обширная программа. Пора в путь. Какой интересный город-выбор. Какая богатая у него история. Но еще более интересно то, что здесь проводятся раскопки времен Великой Отечественной войны. И мы с тобой сегодня туда поедем. Ура! Я так давно ждала этой экспедиции. Надеюсь, мы найдем много исторических вещей. Пока мы осматривали достопримечательности выборга, наша программа подошла к концу. В следующем выпуске мы расскажем вам, как жить вдали от цивилизации, как готовить еду на костре, как ставить палатки и как проводить раскопки. Будет очень интересно.